Говорящее фото о потерпевших крах, идеях сопредседателей ОБСЕ. Вооруженные силы Армении, в ходе своей провокации, избрали своей мишенью мирные села Тавузского района в Азербайджане. Как передает командированный на линию фронта корреспондент Охиас, один снаряд попал в дом местного жителя Тариэля Абдулаева. В результате строений и пристройка к нему были полностью разрушены. И это не единственное село, которое было подвергнуто обстрелу со стороны армянской военщины. Ночной арт-обстрел вооруженных сил Армении, также был направлен против сопредседателей минской группы ОБСЕ, попавший в дом снаряд стал для них своего рода месседжем. При подготовке репортажа фотограф Охиас запечатлел руины дома, осколки выбитых окон, детские игрушки и пожелтевшую от времени газету от 3 декабря 2012 года со статьей на первой полосе, озаглавленной «Новые идеи сопредседателей Минской группы ОБСЕ». Этот снимок, является олицетворением политической никчемности этой организации, и свидетельствует о горьких последствиях, игнорирования действий армянских оккупантов. Хотя, поглядев на все это, у них нигде ничего не дернется. Ведь это не их жилище, не их детей обстреливают армянские оккупанты.